Всем, меня зовут Данил, вы на канале ТВ. Сегодня я расскажу, как заработать на своем дохлом инстаграме, на котором даже и тысячи подписчиков нету. Я на этом способе сам лично вывожу средства. И у меня за этот месяц, я этот месяц первый раз заработал, и получилось у меня вывести... Чуть больше 1000 рублей, э, рекламируя разные товары у себя в сторис. Как э, ссылка на это приложение на сайт э, и на личный э, профиль в инстаграма этого проекта будет в описании. И как я э, рекламирую э, любой товар, который мне приходит сообщение либо ВКонтакте, либо в Инстаграме, либо через мессенджер э, в, в WhatsApp. Э, мне приходит рекламная компания, которая платит от 100 до 500 рублей. Даже есть и съедобные рекламные акции, как э, засветить в своем Инстаграме. Такие продукты, как семечки, энергетический напиток, даже пицца бывают. да, пицца. Рекламная акция, где вы в сторисе своем делаете выкладку, где будет засвечена пицца от этой или иной компании. В этот раз это была Good Street Food. Реклама пиццы, разная пицца. Платили 400 рублей, из них 320 рублей э, стоила сама пицца. Из них 70 рублей падало на счет э, в Сбербанке. Тем самым я заработал 70 рублей. Это на примере. Так я... Также рекламировал семечки. Семечки мне принесли чисто 200 рублей. Из них 30 рублей мне пришлось заплатить э, за семечки в магазине. Тем самым мне на счет капнуло 230 рублей. Также я рекламировал энергетический напиток, где мне заплатили около 100 рублей, тем самым я заработал 1050 рублей. У меня на в копилке сейчас лежит эта сумма денег, сейчас я ни на что не трачу эти деньги. Потому что коплю я на определенную вещь, которую я сам еще не знаю, на какую вещь. Тем, тем самым, какие регионы работают в этой сети? Это Томская область, Алтайский край, Кемеровская область и Новосибирская область. Алтайский край если б я не так э, выразил свои слова. Э, вот в этих регионах вы можете заработать эти деньги. Даже если вы живете в каких-нибудь э, других э, краях э, нашей обширной родины, России, например, Украина, Беларуси, вы также можете заработать на этом поскольку вы можете те же семечки те же например ту же пиццу или другой какой-нибудь товар скоммуницироваться с другим человеком который живет в крае в регионе где именно проходит эта акция и Поделить э, товар какой-нибудь, э, например, семечки или пиццу, например, стоит 30, 30 рублей, вы, получается, делите по 150, по 170 рублей, э, если мне математика не изменяет, э, э, разделять, и тем самым на два аккаунта делать эту рекламную акцию тем самым э, человек который купил пиццу и вы получите особую выгоду потому что на двоих э, получится 1000 рублей а купите одну пиццу всего э, спасибо за просмотр ставьте лайки подписываемся на канал также пишите свои Идеи на следующие видеоролики в комментариях. Я э, все комментарии лайкаю. И э, всем удачи и всем пока.